обретет и всероссийскую известность, и все у него будет хорошо. Мы волнуем, что у нашего русского итальянца столько друзей. Это хорошо, и они все здесь. И... Найти в интернете, наверное, многие из вас видели, есть недавно, как Олег Николаевич было выложено это видео в сеть, как он защищает свой диплом в Я Илья Сергеевич Гузунов, живой, вот он на экзамене, он говорит о Георгии, об этом будет еще отдельный рассказ, отдельный, можно подрегулировать, отдельные встречи с художником. Сейчас я вспоминал о том, что в 99-м году, с этими огромными масштабными работами, прежде всего, они масштабны уже по замыслу, да? а, о вот, а все, всемирной истории. Если выставка наша называется «Божественная трагедия», конечно же, отсыл к великому Данте, к итальянскому искусству, к Италии. Вот а, и художника, и его мощь, и она вызывает уже, вы знаете, вот даже вот тот отрывок, который я видел в а, видео, он передает тот настрой. А, Во-первых, а, некоторые члены а, комиссии даже, не то, что недоумении, они понимают. Вот на что обрекает себя на какой подвиг, если угодно да? на, на подвиг и на какую судьбу обрекается художник, который выбирает этот стиль как ну, часть своей жизни. Масштабность личности что последовали другие работы другие заказы. Отдельная история этому будет посвящена у нас встреча, что такое вообще Фреско. И Олег Николаевич об этом на отдельной встрече расскажет, потому что он рисует не просто в стиле он живет в стиле макалянских мастеров, он еще и в неком смысле даже возродил, а, то есть а, знаете сколько лет мы говорили и не читали вообще об этой выставке, и вот она здесь, мы сегодня здесь, но я хочу еще а, позвать вас на помощь, да? мы получили удивительные документы, можно я начну с него, а потом у нас будут все вещи и приветствия, нужно очень все-таки, а, во-первых, отметить мужество этого человека, Представляете, период отмены русской культуры, и вот за одно это послание, которое мы сейчас зачитаем, а вообще-то говоря, человек может попасть под санкции и вообще лишиться счетов и так далее, и так далее. То есть это героически мужественный поступок. Ну, собственно говоря, немало рискует и Олег Николаевич вот в Италии получающий заказы, вот он настаивает именно в этот период. Нет, я хочу выставку в России, для меня она принципиально важна. Итак, мы зачитываем приветствие. Сейчас я произнесу все эти замечательные регалии его королевского высочества, дона Педро Хуана Мария Альеха Сатурнино и Тодес Доль Сантес де Бурбон, сицилийский Альянский, Великий магистр Константиновского ордена Святого Георгия, председатель Совета четырех испанских военных орденов, глава королевского дома Обеих Сицилии. Сначала мы зачитаем это приветствие. RECA, Rusia, Moscú, MADRID, 31 DE ENERO DE 2023 Querido OLEG, con enorme alegría he sido informado de tu nuevo proyecto para realizar una exposición en la Biblioteca de Moscú. Te hago ligar mis más de tu enhorabuena y mejores deseos en la seguridad de que esta muestra que contará con material artístico nunca antes expuesto, será un éxito seguro. En tu obra son constantes las referencias a la iconografía cristiana, hecho que, combinado con la investigación estética, tiende a la belleza. La belleza salvará al mundo. Como nos recuerda el príncipe Mishkin en El idiota, de Dostoyevsky, una belleza entendida en su sentido más elevado, ya que el único ser absolutamente bello es Cristo, que nos muestra el camino correcto para encontrar el diálogo y la paz. No tengo duda de que este proyecto que inicias será un nuevo galardón junto a los ya obtenidos и а лос-мунчус, кэбэдран. Контото аффекто, рэссибэ ун фуэртэ абрацо. Пэдро, де Калапе. Я с радостью слово Владимиру Семенову, и прочее, и прочее, и прочее. Дорогие друзья, ну, очень приятно видеть столько гостей в наших пространствах библиотеки. И, конечно, ну, для нас это и большая радость и большая честь, что такая выставка происходит именно у нас, в наших залах. И, ну, в какой-то мере для нас это подтверждение еще раз того, что действительно Бугалюба, ну, библиотека Буголюба стала ну, какой-то уже известной, востребованной выставочной площадкой, потому что действительно мы... Уже все становимся ну, больше, чем библиотека, и то, что сегодня э, ну, все последние тенденции, да, библиотеки уже становятся не просто местом для чтения, но полноценными культурными центрами. Поэтому пригласить, предоставить слово для приветствия нашего руководителя, начальника управления по развитию культурных центров Департамента культуры города Москвы э, Михаила Валерьевича Кочергова. Коллеги, друзья, рад приветствовать вас от своего имени и от имени Департамента культуры, потому что, как правильно сказал Владимир Олегович, библиотеки сейчас становятся не только местом хранения книг, но и местом, где много-много разных институций собираются вместе, набирают силу и радуют посетителей, друзей, людей. Я хотел бы пригласить к микрофону Мартина Людмиловна Алексеевна, заведующую отделом живописи 18-го года. Воскресенье на работе Пожалуйста, Пожалуйста Как говорят все представители ораторского искусства, говорит кратко, весело и интересно тебе предоставляют слово не первый. Поэтому я буду следовать этому закону. Здесь я не представитель администрации, не директор, здесь я учитель. На в общем-то, такой земле, Италия, древняя цивилизация, уж там какие художники, и то, что наш Олег, можно сказать, все-таки наш, выпускник занял свою нишу, это замечательно. Поэтому мне и очень интересно, вы, покажете, вы показываете то, что вы сделали за этот год здесь. Честно, еще я не посмотрела, но я от души поздравляю с открытием выставки и очень хотела вам сделать какой-то подарочек. Думала, думала и решила, что подарю-ка я вам свою книжечку «Сикстинская Мадонна в работах русских». И немецких художников. У нас была выставка Романтизм. Я готовила как раз к этой выставке. Я думаю, что теперь надо назвать русский рафарит. Наверное, Олег еще расскажет. Ну и так мы передаем микрофон виновнику сегодняшней сессии Олег Михаил Бельвич. Затем, как сказать, тоже несколько слов, тут присутствует еще один мой учитель, который преподавал у меня живопись в Академии Российской живописи военной Дмитрий Анатольевич, если он хочет сказать. Я хочу поздравить с, э, с замечательной выступкой. Надо сказать, что мы много слышали о тебе, э, что ты где-то повесим по городам, по заграницам путешествуешь, вот, но реально мы вот так вот вживую не видели давно уже твоих работы. Еще здесь присутствует Елена Анатольевна, это главный редактор журнала Искусство для всех, которой мне очень помогла. Дорогие друзья, я очень рада, вот прям горжусь Олеже. А он как-то вот для моей семьи поиграл как вот очень родной человек. В так получилось, что мы познакомились с нами лет шесть, может быть назад. И люди, которые нас тут. Представляете, он случайно ехал в Москву. Люди, с которыми мы случайно в этот момент работаем. И, и, и вот это случилось. Случилось да. это, естественно, потому, что мир поменялся очень резко. Как мы знаем, год назад я был прекрасно в России, в Москве, и у меня был билет на конец февраля. Я должен был улетать, и если бы, конечно, ничего бы не случилось, я бы улетел. Да, человек продолжал там работать. Кстати, я оставил там все заказы, мастерскую деньги, машина, все там. Да. Ну, не знаю, если хочет сказать за стол в Я хочу сказать волшебные слова, поскольку ленточки нет. Выставка считается открытой.